Пошла в магазин, сейчас иду и себе программу составляю. Я понимаю, откуда. Я говорю, я ахнула бабу идут и свиньей, какие загибшему. Кому она может помочь? Мужики идут вообще с такими животами. молодые, мужчины. Редко, да? Это же спрашивая. Пивная животное, да. Не только пила, а в Я наблюдаю, как. Ну, это моя профессия. Вот так, и много всего. И тут, и... голодные вот, правила иди сыты. Сосать себе список. Люди набирают, как то Да и не поэтому, это комплекс неполноценности, за который заедают зидой, Разрешают детям бегать вдоль и брать. Даже не знаю какое качество этого йогурта, этого сырка или еще что-то. Это без культуры.